Доброго всем я из моей деревни! Посадки продолжается. Самое время апрель. Сегодня я хочу посадить и ипомею. Это вьющаяся лиана, 3 метра высотой, с большими цветами. У меня такие вот ну, обычные, как я говорю, дворняшки вырастают, э -э -э лианы с цветами фиолетовыми. Фиолетовые цветы. Эта лиана у меня прям в центре двора. Создает хорошую изгородь. У меня между двумя зданиями пространство. Сарай и баня. А там в глубине дровяник. дровяник. И чтобы летом это было. Чтобы это было красиво, нарядно, я сажаю обязательно помею. У меня уже там есть и помея, она такая фиолетовая, растет. Я решила подсадить новую помею с такими красивыми. Сиреневыми цветочками и полосочки у нее такие. Ну, название называется у неё Flying Sources. Sources. Такое сложное название. Их здесь, этих семян, очень немного. И еще хотела добавить, вот ну, разбавить цветовую гамму красными. Это вот вишневая шаль, вот такой вот красненький. Цветочки очень, они нарядные, насыщенные, они такие, вот видите, вордовые. Тут еще даже имеются какие-то темные, темные вкрапления. Кто как сажает, я не знаю. Напишите в комментариях, кто как сажает. Но у нас у нас холодная весна, и поэтому все-таки надо сажать и помимо рассады. Та, которая выходит, она у меня выйдет. Я все говорю, это моя дворняжка, она выйдет. И она потом вырастет и даст свои разветвления до бугради, да? Но у ипомеи есть одна особенность – она не любит пересадки. Если ее посадил, то она должна расти именно на одном месте. У нее очень длинный корень такой. Если вы вздумаете ее посадить, то, ну не знаю, она может завянуть, может погибнуть. У меня уж такие случаи были. И вот эти два новых цвета я хочу посадить. Вот таким образом я поставила туда горшочки торфяные, наполнила их грунтом и поставила в пластиковые стаканчики. Потому что когда поливаешь, этот горшочек размокает. Когда у меня рассада подрастет, будет уже такая крепенькая, побольше, ее надо будет сажать в грунт, я обязательно... Посажу ее вот с этим торфяным горшочком, не тревожи корневую систему и помель. Зная вот такую ее особенность, что она не терпит, просто не терпит пересадок, ну, может быть, комом удастся пересадить. Ну, я вот решила таким образом. Посадку я буду делать крайне просто. Вот такие стаканчики и поставлю, поставлю в кассету. Видите, у меня, правда, было обозначение для чего-то. Но ну, они вот как раз входят, видите как. Семян здесь не очень много, и я буду сажать вот так зубочисткой. Видите, у меня совсем их немножко, тут прямо чуть-чуть, чуть-чуть. И я зубочисткой буду сажать, ну, буквально, так, может и не зубочисткой посмотрим. Да, вот лучше так, наверное, я набросаю по 3-4 штуки в горшочек. Потом с этим горшочком я и посажу. Понятно, да? Все вроде как понятно. И все. Синян немного. Тут 0,5 грамма написано. Поэтому я думаю, еще какие войдут, как какие взойдут, какие не взойдут. Вот так зубочистка я чуть-чуть припрошу их. Сиреневые с прожилочками. И красненькие. Вишневая шаль. Они будут очень хорошо смотреться в сочетании вот с этими голубыми, моими темно-фиолетовыми и вот эти красненькие. Цветы размером 10 сантиметров. Цветы большие у них. О, и помеи. Вы ну, знаете, как это классно. Когда наступает утро, ты выходишь на крылечко. И первыми, кто тебе улыбается, это улыбается тебе и помея. Это цветок утра, цветок солнца. И вот сажать его одно удовольствие. Когда он зацветает, мне очень нравится. Глазастый цветочек, я говорю, но просто глазастый. Такой смотрит на тебя открытыми глазками, но к обеду он закрывается. Но тем не менее остается вот эта красивая Лиана высотой до 3 метров, растет она просто огромной. И если вы хотите закрыть какие-то ненужные пространства, что-то вас не устраивает, и вот посадите пару пакетиков и ипомеи, она вас очень порадует. Украсить двор, закроет неприглядные места в вашем саду, дворе. Беседку можно очень красиво декорировать. И помей. Расцветок, ну, очень много. И огромное количество. У меня, честно сказать, особо некуда сажать. Потому что я вот рассчитала только на то пространство между сараем и баней, где обычно я сажаю и так она у меня закрывает очень хорошо это пространство и она такая нарядная веселая красивая что делаем дальше мы припорошим надо припорошить обязательно семена обязательно припорошим семена вот грунт у меня уже увлажненный и я думаю что вот таким образом Торфяной горшочек в стаканчике пластмассов будет держать неплохо влагу. Пока я ничем не буду поливать, никакими удобрениями до схода, потому что у меня грунт очень насыщенный. Здесь у меня хорошая торфяная земля, вермикулит, немножко золы, кокосовый субстрат, который я покупала в Фикс Прайсе, показывала вам. Грунт очень хорошо будет способствовать развитию семян моих цветов ну и как всегда по доброй традиции я вам хочу пожелать друзья мои всем здоровья радости весны настроения хорошего и чтобы вас окружали добрые позитивные и порядочные люди мир вашему дому друзья мои